всем привет с вами юрий канал как заработать в интернете сегодня я подобрал для вас пятерочку невероятно крутых приложений хочу сказать что как вы видите иногда приложения в топах действительно повторяются потому что все сложнее найти какие-то новые и реально качественные приложения поэтому в первую очередь советую поставить всем лайк подписаться на канал все ссылки в описании открывает наш топ приложение вавэкс скачиваем его входим далее выбираем страну в нашем случае это россия и далее регистрируемся по номеру телефона заполняем данные проходим анкету то есть заполняем фамилию имя и так далее далее узнаете зачем это и дальше выбираем специализацию и указываем инструменты которые у вас имеются и так далее потом с вами свяжется оператор вы с ним побеседуете. приложение довольно серьезное, поэтому такая регистрация но и платят они в целом больше всех по рынку вы сможете набирать рейтинг и выполнять задание но и на этом зарабатывать деньги задания здесь выставляют крупные компании либо обычные люди например есть задание за мир трафика на определенном перекрестке приходите считайте и за это получаете от 1 до 2 тысяч рублей, это нужно знать крупным компаниям, чтобы понимать стоит открывать магазин в том месте или нет, а заработанные деньги вы уже сможете вывести на сбер карту или киви кошелек. Четвертое место занимает приложение Brian Battle, это приложение для заработка на играх, и еще кое-что она от разработчиков крупного приложения Big Time. Вам нужно всего лишь здесь решать несложные примеры, они действительно очень простые, и за это вы будете получать билеты в дальнейшем, эти билеты вы сможете обменивать на доллары, и выводить их на платежную систему PayPal, кстати доллары здесь канадские, по курсу они чуть дешевле чем обычные еще за каждого приглашенного вами человека будет вам начисляется две с половиной тысячи билетов или же по 10 центов. На следующем месте у нас приложение Работа в интернете это не совсем приложение для заработка, точнее тут находятся советы и способы по заработку способов, тут несколько работа без вложений, с вложениями работы со специальными навыками и работы специально для школьников, в каждом способе заработка из вышеперечисленных есть свои нюансы, свои плюсы и минусы, к примеру, многие не могут работаться с вложениями, возможно из-за недостатка средств, или же они думают, что все это мошенничество никому не доверяют, но в общем, в любом случае, это приложение не мошенническое, ведь сами разработчики зарабатывают на том, что привлекают рефералов и клиентов на те же самые направления, но это уже другая история, если вам хочется, чтобы я об этом поле подробно рассказал, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, мне будет приятно вам соответственно, несложно, но мы переходим к следующему месту. Второе место забрал проект под названием «Пешка» и, кратко говоря, это служба доставки работает данное приложение в Москве и Питере, Краснодаре, Челябинске, Екатеринбурге и прочих, и вы можете устроиться курьер, и, кстати, курьеры получают до 1000 рублей за каждую доставку по Москве и Питеру, по-моему, это идеальная подработка для студентов, водителя такси, какого-нибудь менеджера и так далее, а если вы хотите более подробно разобраться и все же устроиться курьером, то сможете скачать приложение по ссылке в описании и уже разобраться во всем самостоятельно иначе на разбор этого приложения не хватит одного ролика ну и на первом месте приложение под названием Fab превратить свои фотографии в доллары поможет именно это приложение вы загружаете продаете их известным брендам по всему миру участвуете в различных миссиях создавайте портфолио с фотографиями для потенциальных покупателей а также находите красивые фотки со всего мира узнавайте что думают о ваших фотках другие пользователи или же ваши подписчики при этом вы можете стать частью удивительного и быстро растущего международного сообщества фотографов и при этом варится во всей этой каше и делать хорошие деньги но если вы девушка то это может быть вашим настоящим хобби который еще и оплачивается ведь в основном девушки любят фоткать все подряд но ролик подошел к концу ссылки на все приложения все ссылки будут в описании заходите скачивайте пробуйте и пишите свои результаты но на этом все не забудьте поставить лайк подписаться на канал и нажать на колокольчик всем удачи пока